Итак, Сергей, как вам кайт-симулятор? Я уже сказал, А что... Теперь я громко снизу. в камеру. Не, ну, на самом деле, очень сильно помогает. Сегодня я хотел освоить снятие доски, что фактически очень... несколько месяцев пытался это освоить, никак не получалось, а тут просто за одно занятие и смело одел Считаю большое достижение.